По поводу Росгвардии, дело в том, что РФ, я уже третья по счету, по-моему, или четвертая, она перерегистрировалась. На морском дне ее ликвидировали, закрыли, вот это утонул корабль «Страна возможностей», «Россия – страна возможностей» с капитаном Путиным. Корабль утонул, пассажиры остались. Почему у нас пятилетний траст вот с Израилем объединили? Да потому что международных распределить международных вод римских хоть они и банкроты, вот, он нас спас, имущество спас и взял себе в трасс доверительного управления. У этих-то все счета арестованы, у них денег-то нет, а жить они хотят красиво. Поэтому они заложили в траст, им заплатили денежки. Вот сейчас они тоже за них отчитываться будут. Там такая политика, вы даже не представляете. И так как эти ликвидированы, их только переучредили сейчас, в и Калининград. Есть даже распоряжение президента Путина, он весь аппарат Росгадов, всех нацгадов, ЗАГС собрание Госдуму, ментов, всех. Они все освободили. Там ни в Кремле никого нет, ни в Госдуме. Это вот то, что нам показывают по телевизору. Старые заставки с новыми датами и годом. Это чтобы мы думали, что это сейчас там. Там пусто. Там сидит либо один человек, либо автоответчик из-за рубежа, который по интернету пишет отписки людям. Там никого нет. Так вот он всех оттуда убрал этим указом для работы на время. Он, он якобы согнал их в одно здание на Димитровке 6. Я не знаю, что это за здание. Вот если вы в Москве поинтересуетесь. Большая Димитровка 6. Что это за здание? Как можно туда весь аппарат президента, всю Госдуму, ЗАГС собрание, всех силовиков и вояк, он всех, всех туда засунуть? Да невозможно, их там нет. Им можно вообще, им только разрешно, Калининград. Вот поэтому последнее время Путин и подписывается в Калининграде. Вот почему их и не видать. Их и не будет, им запрещено здесь лазить по территории. Они будут как эти, потому что там действуют законы военного времени СССР. Если застали с оружием в руках иностранцы, и эти, как их, лица без гражданства, они признаются этими... Диверсантами всеми прочими Их можно убивать Поэтому их и не будет там Это наши дебилы вот тут по окраинам Еще полицейские разгады Еще до них не дошло Там-то генералы сейчас шкуру спасают Поэтому они их просто бросили Вот и все, они брошены Я им так и говорю, вы просто ОПГ в погонах Вас бросили и вас нет Я им когда это распоряжение показал нашим ментам Они аж глаза выпучили Я говорю, где вы там кого видите Где вы кого, Кремль пустой Вас бросили и все, на вилы под танки отвечать будете вы я им все законы показала что их в девяносто восьмом году еще вернули милицию этот в юрисдикцию из я говорю вы полиция просто самозванцы я запросила балансы учеты в администрации не закрывались советские учеты и, и они получают зарплату как милиция до сих пор от рай исполкома понимаете раньше народная милиция была при рай исполкомах горы исполкомах народная милиция так один даже начальник, мент, мне подсказал, он говорит, а я знаю, что мы до сих пор от СССР зарплату как милиционеры получаем. Я говорю, ну хоть одного, блядь, умного вашего вашем отделе нашла. Это так и есть. Поэтому они те-то мечутся, генералы-то уже все шкуры спасают. Им нахер вот эти шестерки нужны. А эти сидят, ждут указаний сверху. Каких указаний? Многие даже спрашивают, Наташа, что происходит, они сами не знают, что делать. Они вот по, по накатанной работают, как вот раньше какие-то там, Спрашиваю, вы какими этими пользуетесь, вот по, по паспортам? Называет мне какое-то там постановление. Я говорю, а последний указ Путина видели? Паспорта эти недействительные. Вам запрещено, лицензию у вас нет. запросила у ментов лицензии. Нету, нету, нету. Ни на оружие, ни на ношение, ни на арест, ни на содержание людей. Так у них там какой кипиш был? Я говорю, отвечайте давайте. Аж лично пришла, забрала. Нету, нету, нету. Так им Советский Союз не дал. Советские военные им не дали лицензии. Потому что им сказали, либо вы переодеваетесь в милицию и служите в милиции для народа, либо вы эти, они признали, что мы просто коммерческая структура, поэтому или лицензии не получили. Вот и все.